А, вот это они мне устроили сюрприз. Посмотрим, что же они заказали. Вау, вот это супер. Они маме заказали. Кофе, машину. Так. Посмотрим, что у нас здесь. Так, все бумажки, гарантии, описание и сама машина. Так. Что тут у нас дороже? Не хочет Вау, вот это наше чудо, вот такая красота, покажу поближе, здесь прям картинка, кофе, наверное. вот такая вот красота, мне подарили мои любимые зайцы, так, что у нас здесь еще в комплекте идет? Еще у нас что-то здесь конкретно идет. Посмотрим. Так, Это, наверное, на вот так. Одно вот... Как примерно такое. Не хочется сейчас. Так, еще у нас вот такой вот здесь контейнер. Капучино. Это под молоко, скорее всего. Вот такая вот штучка. Вот такая красота. Ну, мы сейчас почитаем инструкцию, посмотрим, как и что. Вот такая вот красота получается. Ну что, попробуем. Сейчас испробуют нашу кофемашину, посмотрим, что там входит. Мы особо не посмотрели. В общем, она такая вот коричневая с черным идет. Делается эспрессо, капучино, латте. В комплекте идет вот такая вот ручка, держатель, потом вот такие вот две формы. На, на одну порцию вот эта маленькая идет и на две порции вот глубоко вот вот. получается на две порции сразу большую кружку нужно делать плюс идет вот такая вот у нас ложка точнее ложка и сразу вот так нужно трамбовать это все сейчас будем пробовать идут у нас две емкости одна емкость такая вот сюда вставляется для молока вот такая вот молоко сюда наливается с рожком сзади емкость у нас Сейчас ее сзади емкость у нас идет для воды, вот для воды. еще достала эту красную заглушку там прям такими крупными буквами отдельная бумажка лежала Здесь даже сзади на вот этой вот емкости написано вытащить его, вот эту заглушку вытащить. Наверное, написано, чтобы вытащили вот заглушку. Наверное, все забывают про эту заглушку. Это заглушка, где вода поступает в, сам, в саму кофемашину. Ну что, попробуем сделать кофе, что у нас из этого выйдет? Наливаем воду в этот контейнер, наш написано до отметки максимум, но я думаю, мы делаем на одну кружку и достаточно будет этого. Всегда нужно проверять водичку, сколько водички у нас находится в этой емкости, потому что без воды включать нельзя. Вот так вот мы сделали. Емкость мы поставили с водой, налили молока в нашу вторую емкость. Здесь у нас тоже есть шкала, по этой шкале можно ставить латте, капучино, пенка и очистка, потом очистку мы тоже будем делать. Я поставила пенка капучино, будем делать капучино и это регулятор, вот такой вот носик, когда будет делаться пенка. Теперь берем вот кофе. Кофе мы взяли обычно, ну и чтобы он подходил для кофемашин. В принципе, каждый любит разный, там, ассортимент огромный. Насыпаем сюда в большую порцию. Помещается как раз две ложки. Две ложки насыпаем, даже бывает чуть-чуть больше набираешь. И вот трамбуем. Вот этой штучкой, только с ручкой нашей ложки мы трамбуем. Еще чуть-чуть него вот вот. Плотненько надо сделать, чтобы он просыпался, все. вот мы трамбовали наш кофе и теперь будем рожок этот устанавливать, устанавливать рожок там пазы нарисованы и все показано туда и как закрывать с какой стороны, все мы установили наши кофе налили молока теперь можно смело ставить кружку и пробовать наливать кружку для капучино вообще ну как бы побольше рекомендуют Но мы попробуем такую сейчас попробуем некоторые вот говорят что э, отзывы читали мы что она громко работает ну как будто, наверное, каждому свою, в принципе, нормально работает. Сейчас мы ее включим. Так, наши кнопочки перестали моргать. А здесь можно делать, здесь находится, покажу поближе, они перестали моргать, не должно прям сейчас. Если не это все а Здесь, получается, две кнопочки, то есть на две порции идет это все дело у нас. Делается две порции, то есть маленькая порция, одна порция и двойная порция. Также капучино, эспрессо, капучино и лате делается также. Одна порция и двойная порция. По эту сторону идет выбор, объем кофе, пенка и очистка. То есть, если раз вы нажимаете на кнопочку, то получается одна порция его убирается. Если еще раз нажимаете на кнопочку, убирается в двойная порция. Если зажимаете любую из этих кнопок, то, что вам нужно, и удерживаете, ну, где-то секунд 10 тогда выбирается очистка пенка или объем то есть если у вас мало пенки получилось или вам недостаточно вы посчитали можно сделать нажать еще на кнопочку пенка и сделать еще пенку к вашему капучину. и очистку здесь тоже регулятор есть то есть латте, пена капучино и очистка. Выбирайте какую пенку? Тоже можно выбирать более такую большую вот пенку. И можно регулировать, поменьше ее ставить, либо побольше. Я поставила на самый максимум. Написано в отзывах, чем жирнее молоко, тем будет пенка больше. Такая вот активная прям пенка получается. Вот. и здесь очистка очистку мы тоже будем сейчас делать написано тоже по отзывам почитали многие писали, что сразу не делали на горячую чистку и получалось так, что приходилось в ремонт нести машину. не получалось ничего ну что, попробуем сделать да? два раза мы нажимаем капучино раз, два работала с капучино начинается Субтитры сделал <sharp inhale> Да, это, в принципе, такое большое количество гривенов. Ну, получается практически полная кружка. Кружка большая. Как бы на двойную порцию я считаю, что это нормально. Вот такой вот у нас получилось кофе. Сейчас мы его достанем. Посмотрим. Сейчас я другую кружку подставлю. Потому что туда капает с кофе поменяем вот такая вот красивая пенка у нас получилась сахар мы не добавляли достаточно такая плотная получается пенка можно рисовать даже если кто-то любит такие рисуночки ну, такая вот ровненькая, плотненькая пеночка получается. Ну что, попробуем дальше очистить. Все, мы кофе сделали. Кофе у нас, в принципе, получилось то, что нам нужно было. Теперь нужно очистить И единственный вот, ну, так сказать, минус на каждую кружку кофе нужно менять рожок. То есть вот то, что мы сейчас кофе сделали, этот рожок нужно вытащить выбросить это кофе, забить обратно и опять это все дело делать. Так чтобы очистить, а здесь также на этом регуляторе нужно поставить очистку, вот, повернуть вниз, покажу поближе, повернуть вниз вот, на очистку. И она Упс, абсолютно верно, и она сработает, Камила пришла мне помогать. Молоко не обязательно в это время выливать и нажимаем вот кнопку очистка и вот зажимаем ее. А -а -а -а. О, вот Дальше. Это, Дальше. это это чай! это это, да. это да, очистка у нас здесь прошла и теперь вот эти вот все кнопочки они опять мигают они сейчас все опять мигают пока она восстановится и когда перестает мигать я нажимаю еще эспрессо кнопочку верхнюю она ну, а она одну порцию можно нажимать она получается просто она получается только на ну, воду. А просто горячую воду будет вид отсюда, вот откуда вот идет кофе у нас. Он просто промоет вот эти вот все наши э, трубочки, крепления там, то, что мы кофе крепим. Это это все... тоже машина. Да, это тоже из машины. Это, это, это все промоет. Сейчас оно восстановится, а вот промоет. Здесь еще я не рассказала здесь есть вот такие вот подставки когда вот капает можно в принципе кружку не подставлять здесь вот такие вот подставочки есть внизу сейчас опущу есть вот такие подставочки они открываются также можно все выкрусить здесь есть еще вот такая вот подставка вторая она идет под, маль... под эспрессо то есть вытаскивается под маленькую кружечку чтобы никуда она не брызгало я не Нет, она не острая, она горячая просто. Горячая. Да, сверху тоже капает. Так, все наши сюда. кнопочки перестали моргать. У нас опять никто не мигает, и мы нажимаем вот эспрессо Вы один раз. Сюда, Правильно. Один раз нажимаем кнопочку эспрессо. Тоже Этот носик стоит? мы можем убирать. И, и оттуда просто течет вода. Вода, это кипяток. Камила, как у нас чай делалась всегда. Можно было поднять, чтобы не брызгать. В принципе, оно все хорошо моется, все хорошо делается. И этой водой оно сейчас промывает полностью. Там, где у нас остается кофе, все вот эти вот моменты, это все моет. Молочко. Молочко, да. Вот это молочко мы можем убирать. Сейчас, если мы вот этот вот контейнер уберем с молоком, вот эти вот две нижние позиции, они перестанут гореть. То есть капучино и латы, для которых нужно молоко. Мы их убираем вытаскиваем, вот они перестали гореть там написано в инструкции даже, что из этого контейнера можно даже не переливать молоко, а хранить в этом контейнере в холодильнике, то есть в этом контейнере можно поставить до следующего раза хранить там молоко так, теперь мы что делаем я выключаю индикатор Беру салфетки, О! просто обычные бумажные салфетки беру. И вот здесь вот, вот так вот вытираю. Это все Я дело, даю. потому что ну, там еще остается кофе. Это Я все па можно в принципе обычной тряпочкой Я сделать. Па Есть такая. Па Берем и просто обычной салфеточкой все это дело вытираем. Можно немножко подождать, пока там не будет водички. Но есть водичка, и все это убирается, вытирается. Вся обработка завершена. Ну все. Вот такой вот замечательный кофе у нас получился. Практически так как нарисовано вот здесь у нас. Вот такой вот красивый кофе. Получился. Вот смотрите, сколько мы делали, сколько мы всего это обрабатывали. Сколько мы чистили какая у нас большая пенка вот такая красота кто любит сахар добавляет кто любит не добавлять. он до сих пор еще горячий сколько мы с вами разговаривали, сколько он у нас простоял вот такая вот красота у нас получается и потом попользуемся может быть еще какие-то будут отзывы может быть что-то еще потом мы напишем ну все, если понравилась наша, наша машина, понравилось наше видео, мамин обзор, тогда ставьте лайк и подписывайтесь на канал Богдан Лайф. Всем пока!